Здравствуйте, подошло к концу очередной испа, это уже какой-то там третий или четвертый в нашей практике. Его результат, как всегда, по горячим следам, прямо на выход. Ну, первое, что сразу готов отметить, то что оно каждым годом все меньше и меньше становится. Не в плане занимаемой площади, а в плане представленных экспонентов. То есть все меньше и меньше больших каких-то известных брендовых компаний выступает. Меньше и меньше производительный лыж а, представляется. В общем, место их занимают всякие разные производители, сомнительные, типа там китайцы какие-то с какими-то носками и варежками, никому не нужными. Непонятно, зачем вообще они их там привозят сюда. Но, тем не менее, то есть ощущение того что дыхание кризиса продолжает дышать нам в спину как бы кризиса да, оно никуда не девается количество явно меньше новинок а ну в, в результате того что компании в целом меньше но естественно меньше и новинок новинки при этом сами по себе они не стали там менее интересными там действительно там где есть новое оно новое вот оно какое-то такое даже предсказуемое было в какой-то мере да, что меня, собственно, порадовало да? опять-таки, что те новинки, которые я предсказывал еще пару лет назад, они реально сбываются, значит, все-таки еще есть какое-то ощущение э -э, вектора индустрии, правильное да, и, которое позволяет предсказывать движение этой самой индустрии вот. э -э, если говорить о тендах и тенденциях, то могу сказать то, что э -э, главная тенденция мне увиденная в этом на этом ИСПА, это стремление к унификации, то есть производители пытаются наводить порядок в линейках, сжимать их, сокращать количество продуктов, но менять как-то их свойства и качество. Это стремление к универсальности. При том, к универсальности, если раньше было как-то читалось такое желание. Компании отделить, например, фрирайд там от трассы, там трассу делить внутри себя на спорт не спорт, то теперь наоборот есть какое-то стремление другое Объединить все это делать какие-то унифицированные вещи. То есть типа вот, например, меня увиделось, что начался какой-то тренд делать ботинки трассовой конструкции с облегченной как то материалами спортивном каком-то стилистике совмещает все с фрирайдом. Вот, все производители как-то двигаются в этом направлении, и уже есть первые результаты существенные. Вот. По новинкам, на мой взгляд, самым ярким таким движением на этом иску была армада. Она порадовала всем, она порадовала дизайном, это действительно ярко. Она порадовала модельным рядом, это действительно интересно. Она порадовала конструктивом, это действительно умно. Вот. Осталось только найти где-то потестить. Ну, будем искать. Вот, ажиотаж был вообще безумный, особенно в первый день, как обычно, все вырывали просто из рук, вот, э -э -э, перебивая друг друга, снимали репортеры все это дело. Понимаешь, что... Удалось ничего не пропустить, удалось засунуть нос сюда разобраться в мелочах и в деталях отчеты, как обычно, по мере очереди начиная там с ближайших каких-то времен все дальше мы выдвигаемся на тесты и будем теперь все это тестировать весело и рассказывать о результатах как оно каталось и как оно себя показало на практике чтобы не пропустить, подписывайтесь ставьте вот так, пока